Витя, Витя, я хочу вот так. Витя, ты где? Витя, ⁇ ё-моё! Почему я комнатный олень? Объясни мне, пожалуйста. Потому что у тебя свитер с оленями, и те игрушки тебе подходят. Бесспорно. Виктор Никифоров, скажите мне, пожалуйста, чем вы страдаете? Бессонницей, точнее наоборот Сонницей У вас все плохо, поэтому вы подрабатываете Фотографом yes. My lord. Н -н -н -н -н. Запрягаю И старика, чтобы он был Моим фотографом Возьми Вот это я подарки. понимаю, какой подарок Меня еще заставляют брать Подарки Фотограф Подарок вот сюда мне да. Ой, боже мой. Все правильно? Стой, назад на. Все, все, все. Угу. Что мне еще Насколько идеальная? Отличная. Отличная. Иду, меня опять запрягли. Вот это нытик, который говорит, что устал снимать и следить за камерой. Вот он хочет селфи. А ты не хочешь? Хочу. Россия, Россия, белая зима. просто дальше не знаю Просто ходи с фейс фейспалмами, отдай мне это Это моя медаль Нет, Я не знаю даже на сколько секунд На 8 поставить Что ты вообще знаешь? Что это? Почему их так нет. много? Почему? Чем мы займемся? Mm -hmm. Hello, ё-моё! Что еще делать в э, 4 часа утра? Вообще у меня сейчас ночь в Москве, но мне все равно тут, видимо, по местному времени 4 часа утра, короче, я пью чай. Какой-то старинный зеленый, который тут стоит уже несколько часов. А Витя куда-то делся. Не буду говорить куда.